Друзья, приветствую! В этом ролике мы разберем один из самых главных вопросов, который стоит перед теми людьми, которые пришли только в зал. Они хотят набрать мышечную массу, просто огромное количество парней задумываются над этим. Этот вопрос звучит как-то так. Сколько калорий нужно есть для набора мышечной массы? Сколько я видел комментариев под своими роликами О том, что люди пишут не Дима, это, это нереально так выглядеть При таком там твоем питании При таких тренировках Я вот тренируюсь столько-то, столько-то И набрал только жир Почему люди набирают только жир Сегодня мы разберем И также хочу сказать, что преимущественно Я буду опираться на свой личный опыт На свою практику С чем я экспериментирую Какой результат получил Какие вообще уроки вынес Какие ошибочки, чтобы вы не повторяли Перед тем, как начать Не забудь подписаться на канал Потому что впереди столько полезностей Просто вау Итак, у нас есть несколько аспектов с чего начать давайте вообще пройдемся по шагам первый шаг это нужно определить, сколько калорий нам, в принципе, требуется для того, чтобы организм существовал. Это называется общий обмен веществ, то есть сколько калорий нам нужен для того, чтобы кровь текла по нашим живым, чтобы мы дышали и, в принципе, могли лежать, просто ничего не делать, и столько калорий будет у нас расходоваться. Есть огромное количество способов определить различные формулы. И в следующем видео, скорее всего, я объясню, как это сделать максимально точно. Но для начала, вот в этом видео, я расскажу шаги. И вы можете воспользоваться различными калькуляторами, например, вот здесь, здесь или здесь. Здесь будут названия сайтов, либо в описании под видео можете перейти, и ознакомиться. В чем, собственно, есть плюс и минус калькуляторов? Все сугубо индивидуально, они не могут рассчитать все точно под вас, поэтому нужно пользоваться какими-то формулами, чтобы значения были максимально точными. И чуть не забыл сказать, для начала мы пройдемся просто по шагам, потому что некоторым людям очень интересно во все это вникать, а некоторым просто нужно вот формулу дать и на примере рассчитать. Этим мы и займемся. Например, первый шаг. Вы рассчитали свою базовую обмен веществ, у меня эта цифра 2021 килокалория. Дальше, следующим шагом, нам нужно определить, сколько калорий мы тратим на физическую активность. То есть, так или иначе, мы будем тренироваться, будем делать кардио, либо какие-то силовые тренировки, либо там бегать, прыгать, все что угодно делать, но так или иначе, калории на это расходуются. И для того, чтобы более точно рассчитать, возьму простой пример. В сутку 24 часа. Условно, на тренировку мы тратим 2 часа. Соответственно, за эти 2 часа нам нужно посчитать расход калорий. И вычесть из 24 часов Потому что, понятное дело, на тренировке мы будем тратить больше калорий, чем в обычной жизни Из-за того, что пульс больше, метаболизм разгоняется и все в таком стиле И сразу возникает законный вопрос А как я могу узнать, сколько калорий у меня тратится за тренировку? Во-первых, вы можете надеть пульсометр, допустим, как у меня За свою тренировку я трачу порядка полторы тысячи калорий Может быть плюс-минус там тысяча калорий, где-то тысячи калорий рекорд у меня был вообще 3000 калорий, это просто вау И также, если у вас нет пульсометра, как у многих почти людей есть специальные таблицы где примерно по активности вычисляется количество калорий затраченных, но они также не особо эффективны. Есть таблица по уровню метаболизма, это чуть позже. Если вы пользуетесь калькулятором калорий, скорее всего там уже есть графа для физической активности, что довольно удобно, но в то же время очень сильно неточно, поэтому пульсометр покажет самые лучшие значения. Однако, если у вас этого нет, то придется высчитывать по специальным таблицам, либо же каким-то схемам. И третьим пунктом у нас идет небольшой плюс по калориям, либо баланс. Как правило, люди говорят, что в дефиците набирать невозможно. Во что я Собственно, не верю. Я сам пытаюсь это сделать и показываю на своем примере, что так делать можно. Также это доказывают и некоторые другие люди, также без фармакологии. Но, как правило, если человек приходит в зал, он скорее всего худой, просто худющий тощий дрижь как вы любите это называть, и ему не смысла набирать на дефицит калорий, потому что у него и так процент жира довольно низок. Если он хочет набрать чистую мышечную массу, то ему можно сделать небольшой плюс по калориям, либо баланс калорий. Для этого ему можно просто узнать, сколько калорий, в принципе, тратит, чем мы занимались последние два пункта, и, собственно, и кушать столько, ровно столько, либо там плюс 10, плюс 20, На ну, такое незначительное число, чтобы особо жира не прибавлять. Либо накинуть плюс 50, 100 или 200 калорий, что, в принципе, довольно приемлемо для человека, который только-только познавалит на тренажерный зал. Если же вы уже давно тренируетесь и хотите набирать мышечную массу, сухую мышечную массу, то я рекомендую вам ограничиться где-то 50-40-30 калорий, плюс-минус баланс, чтобы вы не набирали жир. Потому что если мы посмотрим в калькуляторы, в советы, на сайтах, просто вдумайтесь, вот на меня, да, на человека 90 кг, они мне показывают, что нужно есть 4500 калорий для того, чтобы набрать мышечную массу. Я такой думаю, вот Что?» Зачем? Хотя трачу я гораздо меньше. Это получается, что у меня профицит калорий идет ну, плюс-минус там тысяча. Если мы учтем, что в одном килограмме жира где-то 7716 килокалорий, то за всего лишь 7-8 дней я наберу целый килограмм лишнего мне жира. Я хочу набрать мышцы, чтобы мои банки везли, чтобы пресс остался таким же. Ну или хотя бы поднабрать в прессе, да, тоже, если хочу набрать. Но не жир. Зачем мне нужен целый килограмм жира за неделю? если это будет месяц, это будет 4 килограмма жира. Где логика? И вот именно из-за таких советов многие люди потом набирают кучу лишнего жира, после которого сушатся и скидывают еще и мышцы, потому что сушатся или просто как худеют неправильно. И да, я знаю, кто-то уже строчит в комментариях о том, Диман, какого ты вообще тут рассказываешь? Мышцы лучше набирать вместе с жиром, потому что организму нужны калории, организму нужны профициты, иначе вообще невозможно. Но, ребят, скажу простую вещь. Я не хочу с вами спорить, я не хочу доказывать, я лишь просто пролел на себе, посмотрел на практике, И фитнес – это огромное количество споров, это огромное количество методик, у каждого она своя, поэтому здесь я делюсь только своими советами, которые работают на мне, которые работают на моих подопечных там друзьях и так далее. Итак, вывод просто Для того, чтобы набрать мышечную массу, нам не нужен огромный профицит калорий. Если вы будете использовать профицит, то хотя бы небольшой, чтобы не набрать лишнего жира, ибо зачем он вам нужен? А теперь, друзья, как и обещал, давайте разберем на подробном примере, сколько калорий нам потребуется для того, чтобы набрать схему я нашел на канале у грега плита там он в своем видео 20 минутам рассказывал как это сделать все подробно объяснял я же в целом очень сильно сократил выписал на листочек и чтобы вам особо не запариваться не терять время все давайте быстро рассчитаем итак первое нам нужно взвеситься и свой вес мы умножаем на 24 получаем цифру в моем случае мой вес это 90 килограмм условно и умножаем на 24 получаем 2160 калорий второе мы используем небольшую таблицу метаболизма она будет где-то здесь я ее нарисую согласно данной таблице у нас есть возраст 20, 30 и 40 лет находится вверху. И также быстрый, средний и медленный метаболизм. Как определить какой у вас метаболизм? На самом деле это все довольно некорректно, но Грег использовал в своей схеме вот эту систему, поэтому как он сказал, если вы худой парень который ест что не в себя и все сгорает, значит скорее всего у вас быстрый метаболизм и используйте цифру. Если вам 20 лет например это будет значение 50. Утрирован если вы съели конфетку или шоколадку и на следующий день у вас сразу отросли здоровенные бока, то скорее всего у вас медленный метаболизм и все идет прямиком в жир и что-то между это будет средний метаболизм. Да, это было утрировано, довольно некорректно, но тем не менее, таблицы пользоваться плюс-минус можно. Итак, подбираем цифру. 20 лет, 30, 40 лет, быстрый метаболизм, и мы получаем число. Например, в моем случае это число 45. Я думаю, что у меня средний метаболизм и до 20 лет. у меня 18 лет, поэтому мы используем 0,45. Следующим шагом мы умножаем цифру, полученную в первом пункте. Она у нас вот здесь, вот это 2160 калорий, на 0,45. Мы получаем число. 972 калории. Четвертым пунктом по списку у нас идет сумма мы складываем 2160 калорий, это первое число, и складываем число, которое у нас только что получилось, это 972 калории. В сумме у нас получилось 3132 килокалории. Это число нам показывает, сколько в среднем мы тратим в день, не учитывая какие-то хардкорные тренировки. То есть это такая вымеренная физическая активность, мы куда-то пошли, что-то поделали. Соответственно, следующим шагом у нас будет прибавить число 500. Почему на 500, там не 1000, не 200, не 300? Потому что есть определенная погрешность, во-первых, в предыдущих вычислениях, и также есть определенная погрешность на тренировке. То есть каждый так или иначе тратит индивидуально. У меня это получается в среднем 3600 калорий, что я не знаю каким-то магическим образом совпало так как я высчитывал по пульсометру и каким-то более точным формулам. Соответственно, можно предположить, что эта схема довольно хорошо работает и на вас. Но будьте аккуратны с метаболизмом, то есть нужно четко выбрать средний, там быстрый или медленный. Это довольно некорректно, опять же повторюсь, но тем не менее хорошо работает. И финальным шагом будет отслеживание результата. То есть так или иначе, нужно будет смотреть на себя в зеркало, отслеживать свои, свои показатели. Если вы чувствуете, что вы худеете, то есть жир продолжает уходить, значит у вас все-таки дефицит на тренировки вы тратите больше. Соответственно, вам нужно будет накинуть 100 калорий, 200 калорий, там 300 и так далее. Ну, то есть уже столько, сколько вы посчитаете нужным. Если вы, допустим, набираете, и вы набираете прям очень сильно, и это жир то само собой килокалорий нужно уменьшить, потому что жир никому не нужен. Убирать также советую по чуть-чуть, например, это 100 калорий, 200 калорий, ну, прям вот совсем по чуть-чуть, чтобы не перебрачить и не уйти все-таки в дефицит, если у вас и так жира нет. Так что на этом все, обязательно в следующих видео расскажу, сколько белков, жиров, углеводов нам требуется, как более подробно и точно рассчитать базовый обмен веществ, чтобы это было уже более корректно максимально. Так что не забывай подписываться на канал, оценивать видео, писать в комментариях, что вообще думаешь по этому поводу, сколько у тебя получилось калорий, сколько тебе нужно для того, чтобы набрать и набираешь ли ты. А мы увидимся в новых видео, ребят. До встречи!